Здравствуйте, друзья. Зашел я как-то в художественный магазин, чтобы приобрести товары для живописи. Продавец понял, что закупаться я буду на кругленькую сумму и начал предлагать мне то, что мне не особо нужно, в том числе презентовал мне новые краски. Смотрите, – сказал он, – какой цвет, какая светостойкость и тому подобное. А почему бы не попробовать? И я их купил. Иргазин желтый прозрачный и хинокридон красный от Невской палитры. Это те краски, которыми я никогда не пользовался. Названия страшноватые такие, химические, эргазин, хинокридон. Что говорит производитель об этих красках, можно почитать в интернете. Я же не поверю, что трамвай давит, пока сам не попробую. Эксперимент. Больше всего меня интересовала их прозрачность. Так как именно этот критерий основополагающий в многослойной сквозной живописи. Чтобы проверить прозрачные свойства, я подготовил различные по цвету красочные полосы. Когда я красил эти полосы, не мог четко определить цвет именно эльгазина желтого. В прозрачном, тонком наложении, он тяготеет не то к желтому, не то к зеленому. На второй полоске попытался положить краски побольше. Цвет уходил в болотную грязь. Консистенция не пластичная, как вареный крахмал. Под мастихином чувствуются крупинки. Эти тестовые полосы отложил сушиться. Потому что цвет, тон и прозрачность в многослойной живописи, определяются по просохшей подложке. То есть не смешивая краски физически между собой. Пока тест полоски просыхали, пробовал смешать оргазин желтый с другими красками. С белилами получался вот ну, такой светло-салатовый цвет. Опять непонятно, его тяготени в желтую или в зеленую сторону. Все цвета, что я намешал с этими, с различными красками, вы видите, можно намешать и с основными красками. Допустим, кадми желтый, кадми красный, кобальт синий и тому подобное. Но если соединить прозрачную краску с непрозрачной, то получаем только цвет. Прозрачность ее теряется. Я еще вернусь к этой краске Эргозин желтый. Немного о второй краске. Хинокридон красный. Тоже никогда ей не пользовался. Производитель выпустил несколько разновидностей цвета под этим названием. Хинокридон розовый, сиреневый, фиолетовый, фиолетово-розовый. Для пробы я купил красный. В прозрачном наложении на белую подложку, он больше тяготеет краплаку розовому. Также помешал его с различными красками, получив неплохие оттенки цвета. Например, приглушенный оранжевый. С белилами он давал розовый цвет, похожий ну, с краплаком розовым. Но опять, суть не в цвете. Мне нужна их прозрачность. Тестовые полосы просохли. Я испробовал две новые краски на элиссировочные свойства. Естественно, в сравнении с другими прозрачными красками, которые прошли испытание временем. В белой основе, в тонком слое, эргазин желтый показывал свой золотистый цвет. На цветных светлых полосах, что-то изменялось, но незначительно. Чуточку видно на голубых полосках, где они немного, так приобретали зелень, под эргозином желтым. Но на этом все. На плотных насыщенных цветных полосках, эргазин вовсе пропал. Это естественно, потому что прозрачные краски, работают от светлого к темному а эргазин слишком светлый и слабый по насыщенности. У хинокридона красного посильнее насыщенность, он менял цвет волос более интенсивно. Это и понятно. Во-первых, хинокридон полупрозрачная краска. Но на этом тоже все, потому что эти две краски, первое, не дешевые по цене. Стоимость эргазина желтого сравнима с одной из дорогих красок кобальтом синим. Второе. Краски проверяются на химические воздействия друг на друга, когда они в смесях. Но этот вопрос снимается, если предполагается краски смешивать только оптически, через просушку предыдущей краски. И третье. Краски проверяются временем, как они ведут себя в постознанном наложении. Жухнут, трескаются, там осыпаются и тому подобное. Как это проверить, если должно пройти хотя бы десятилетие. Столько времени у меня нет, а значит эксперимент неполный, полный, не А вот при пастозном наложении проверить, как быстро они сохнут, интересно. А кто же за меня будет это проверять? Пушкин, что ли? Две краски. Эльгазин желтый замешан на белилах, и хернокеридон красный, тоже на белилах. Стал накладывать их пастозным на холсте. Вот вы видите, повозёкал, повозёкал и поставил картину сушиться. После просушки вывод такой. Эти две краски в пастозном наложении сохнут, как и другие, ну примерно недели две. Но я не сильно жирно накладывал. После попробовал их смыть растворителем. Смылся Пушкин, как поэт. Стих остался, Пушкин нет. Вывод: Есть проверенные временем краски от питерского производителя, которые дают прекрасные результаты, как в физическом смешивании, так и в оптическом. Например, кадмии желтые, красные и яркие. Их невозможно создать из смешивания каких-либо красок. Но работают они превосходно, практически нетоксичные. Какой цвет составил, такой и останется при высыхании. Краплаки красивые лессировочные краски. Ими не пишут, ими украшают. Марсы сильны по долговечности и по диапазону насыщенности. Короче, немало существует красок, проверенные временем. Я говорю о питерской палитре. А вот стоит ли покупать непроверенные новые? Я пока засомневался. Конечно можно рисовать любыми красками, даже этими двумя, подмешивая другие краски. Например, вот яблоко. Но как листировочные, прозрачные, они себя не оправдали. Объясняю. Смотрите. На палитре выдавлены краски, ну примерно миллиметров по пять. Сверху, Иргазин желтый и Хинекредон красный. В нижнем ряду, крапла красный, розовый, марсы коричневый, оранжевый, желтый. Самая светлая краска из прозрачных, индийская желтая. Еще имеется голубая ФЦ, она тоже прозрачная. О синих красках немножко отдельная тема. Тем не менее, цвет прозрачных красок трудно различим в толстом наложении. Они просто темные. Цвет новых красок явно виден и различим. Хинокридон, он красный, больше сказать нечего. Как лессировочный, похож на краплак розовый прозрачный. Я уже повторяюсь, но хинокридон полупрозрачная краска. А значит слабее диапазон и соответственно меньше возможностей. Цвет эргозина желтого, одним словом назвать, просто трудно. Ну, какая-то горчица. Или цвет детской неожиданности. Вот что можно изобразить этим цветом в чистом виде. Допустим, вот светлую зелень ли. Но в чистом виде она не подойдет. Она слишком прозрачная. Накладывать густо, пастозно, цвет уходит в грязь. Мало того, при пастозном наложении вот такой прозрачной краской обязательно она потрескается. Смешивать с другими красками, эргазин слишком слабый по насыщенности. Во втором ряду, как сказано выше, находятся действительно прозрачные краски. Но у этих красок широкий диапазон. Например, марсы в тонком слое на белой подложке начинают показывать цвет. Коричневый, оранжевый, желтый. Индийское желтое на белой основе будет светиться золотом. Положив ее в несколько слоев, можно довести цвет до коричневого. И этот темно-коричневый цвет будет подсвечиваться снизу от холста, как через темное стекло. То есть, свет пройдет через все слои краски и вернется обратно, а значит будет глубоким. Увы, таких свойств у эргозина желтого я не нашел. Не понравилась мне эта краска. Дорогая и бестолковая для многослойной живописи. Одно слово Иргазин. Теперь расскажу о краске, которую сняли с производства Питерской палитры. Тут у меня вопрос к производителям, почему сняли с производства шикарную краску Тио Индиго красно-коричневая. Слышал такое мнение, что производитель из другой страны перестал поставлять пигмент этой краски. Наверное опять политика ввязалась в искусство. Краска шикарная. Вот показываю. Картина ретро. Тио Индиго красно-коричневый, был закрашен холст, имприматура. И после чистыми белилами, рисовался портрет девушки. Смотрите. Какой эффект, где белила полупрозрачно ложилась на эту основу? Полутени на коже девушки становились серыми, как перламутр жемчуга. Я еще вернусь к этой краске. А пока еще небольшой пример, как прозрачные краски ведут себя в чистом виде и в смесях. Испытанная мной краска Вандик коричневый на портрете девушки. Ролик есть на моем канале. Смотрите. В завершающем слое, фон был покрашен Вандик коричневым. По темной основе. Фон стал почти черным. В смеси с белилами Вандик давал серый цвет, слегка тяготеющий в синеву. Просохший Вандик коричневый под белилами дает приглушенный, чисто голубой оттенок. Марс оранжевый прозрачный на щеке девушки придал розоватый оттенок в оптическом смешивании. А на губах и ленточках сарафана в физическом смешивании с другими красками превратился в красноватый. Понимаете, какая широкая возможность у прозрачных красок. Вернусь к исчезнувшей с прилавков краски, теология красно-коричневая. Когда я пробовал ее в смеси с белилами, она давала приглушенный розовый цвет. Вот подмалевок одной из картин, где роза написана одной этой краской с белилами. Видите, никакой розовой или красной краски нет, но роза читается как розовая. Эта краска, Teo Индиго красно-коричневая, подсказала мне новые понятия в экспериментах по многослойной живописи. С ее использованием, у меня зародилась серия натюрмортов, которые постараюсь показать в последующих роликах. В следующем ролике, я начну пользоваться краской Teo красно-коричневой. Но не стоит пугаться, что на данный момент, эта краска снята с производства, потому что любую краску можно заменить другой. Например, Teo Индиго можно заменить на марс коричневый темным, но обязательно прозрачный. Единственное, при составлении розового оттенка из коричневого, который дает в чистом виде теон дига красно-коричневая, придется подключить, ну, допустим, краплак красный или розовый. Об этом подробнее в последующем. Вывод. Зря я купил две ненужные мне краски. Эргазин желтый и хинокридон красный, без которых я прекрасно всегда обходился. Хотя однозначный вывод сделать трудно, потому что прошло мало времени, чтобы судить о них с уверенностью. Напишите, пожалуйста, в комментариях об этих красках, кто и как их использовал. А я перехожу к новым экспериментам. Друзья, всем творческих удач, до новых встреч.